В начале ноября в Варшаве состоялся чемпионат Европы по тэквондо среди молодежи Ю-21. Наш представитель, парень из Харькова, принял участие, очень достойно представил нашу страну, стал чемпионом Европы по молодежи. Василий Котяш, мы сегодня с ним побеседуем. Сколько ты вообще занимаешься тэквондо? Я занимаюсь с первого класса, сейчас я на втором курсе, То есть с шести лет пошел, сейчас 18, скоро 19 получается. Это дело твоей жизни? Э, да, скорее всего, с малым... С детства пошел, в принципе. И сейчас тоже учусь в спортивном училище, это ФК номер один. И вижу себя в дальнейшем после спортивной карьеры уже тренер, тренерством заниматься. А как все для тебя началось? Вот кто тебя привел в секцию? Эм, вот, ну, все банально просто. Был маленьким, смотрел фильмы Джеки Чаны. Мне было интересно, я был активный, бегал по квартире, кричал там дрался. И в один прекрасный момент надо было уже эту энергию, эту активность правильное русло направлять. Пошли в школу, там была секция Тэквондо. А кто привел? Мама. Мама привела. Mm. То есть я первый день попробовал, мне понравилось. Дальше оно как-то все больше и больше нравилось и так остался. Тем более брат со мной ходил, который в будущем стал моим тренером. А у вас разница с братом какая? Разница 9 лет. Сейчас на данный момент тренирует в Львовской области. Когда было дело, во Львове проводили сборы все украинские сборы. Я как старший тренер сборной непосредственно руководил тренировочным процессом на данном сборе. Ну и как бы обращал внимание на ребят, смотрю паренек такой никому до этого как бы не никто его не знал ничего. То есть очень старается, выкладывается. Ну обратил на него внимание. Казалось, зовут его Василий Котяш. Думаю, есть вариант такой, с ним попытаться поработать. Сборы прошли, пригласил его, пригласил его брата, он на то же время его как тренер был, получается, и он же первый тренер Василия, его брат Назарий Котяш. То есть, как первый тренер пригласил, говорю, ребята, есть вариант переехать в Харьков? Ну, как бы а нет, да, хорошая шутка. Я говорю, ребята, это вообще не шутка, реально забираю Васю. Устраиваем училище, будет проживание, питание, тренируется у меня. Ну а там, как Бог даст, посмотрим, что как результат ляжет. В итоге, как бы, Вася согласился, Назар согласился, нужно было бабушку уговорить. Как бы, самое сложное было с бабушкой. Велись переговоры, Надежду Степановну я уговорил. Она все-таки поняла, что для внука это будет лучше, это его будущее, это его шанс. Это его перспектива, получается. И Надежда Степановна, бабушка власти, отпустила его из городка. Это название города во Львовской области, получается. Ну, Харьков. Устроили училище, обеспечили как проживание в училище, в общежитии, питание. Э, учится он сейчас в Харьковском училище физической культуры номер один э, города Харькова. Ты перебрался в Харьков. Э, уже в Харькове ты сколько? Э, Третий вот. год. Тяжело вообще было адаптироваться. Это эм, большой город. Как бы не особо трудно. Я знал, куда я переезжаю. Тут я ну, переехал из-за цели. То есть у меня была определенная цель, и мне ну, было все равно. Главное, вот этому тренеру надо было переехать. А куда это уже так? Помогал кто-то адаптироваться? Вообще? Эм, так как? Тренер помогал. То есть тренер поддерживал в те моменты, когда еще никого не знал, ни с кем так еще не дружился. Не было... Особо и друзей, но в команде как бы приняли просто хорошо. И вот более легко это все прошло, это адаптация. То есть не было каких-то таких существенных проблем в этот момент. Сейчас ты учишься, живешь в общежитии? Да, да. На втором курсе учусь. Ну, живу в общежитии. У тебя вообще свободное время есть? Чем ты занимаешься в свободное время? Ну, у меня каждый день тренировки. По воскресеньям у меня отдых. Ну, как бы стараюсь время максимально использовать для саморазвития. То есть обязательно в воскресенье хожу в храм. Это обязательно. А потом уже по... Ну, уже смотрю, если есть силы, еще могу куда-то прогуляться. Если хочется даже бывать, поваляться, просто могу и поваляться. но так чаще всего это на фильм могу сходить, ну, просто прогуляться. Могу даже на матч какой-то сходить там. Ну, это так. больно Любой. Мне, в принципе, все виды спорта нравятся. Насмотреть, наблюдать, там, футбол, баскетбол. Здрасте. Чем ты еще интересуешься? М -м -м, Кроме такого. Имеете в виду другими виды спорта или вообще... Другие виды спорта, там, чтение книг, э -э там, да. может быть, коллекционирование чего-то. Да, читаю, коллекционирую значки Я с разных стран, пытаюсь привести, и в этих же странах, там, пытаюсь свой значок обменять с другим спортсменом, с другой стороны, то есть, так... Ты говорил о том, что твоему переезду в Харьков содействовал тренер Андрей Васильевич Долгополов. Для спортсмена тренер имеет очень большое значение как в спорте, так и в жизни. Кем для тебя является, прежде всего, Андрей Васильевич? Я уважаю, он для меня авторитет. То есть я стараюсь брать с него пример, он много чему научать не только как по спорту, а как по жизни, как воспитывать как человека. О переезде не жалеешь. Конечно, бывает, но трудности вот за родными скучаю. Не так как за домом именно, но вот за родными там и брат, и папа, бабушка, то есть племянница, девушка. Ну вот с этим я скучаю очень. Тренировался у меня, естественно, как бы и как бы через какое-то время он выиграл чемпионат Украины. Через еще время стал вторым на чемпионате Украины по молодежи, выполнил норматив мастер спорта Украины. Через два года, он, в 2017 году, он взял бронзу на юниорском чемпионате Европы, который проходил в городе Ларнака, Кипр. И вот еще после там, через три года, получается, в этом году он выиграл молодежный чемпионат Европы, стал чемпионом Европы среди молодежи, выполнил норматив мастер спорта международного класса. Насколько мне известно, на чемпионате Европы фаворитом тебя не считали. Как тебе удалось победить? Сам ожидал вообще такого результата? Ну да, действительно. На чемпионате Европы фаворитом, как бы никто не говорил, что я фаворит, потому что в весе были чемпионы Европы 2018 -го года по взрослым, это испанец. Были русские, которые становились призерами уже по взрослому Туандо. И много титуловных спортсменов, которые реально по рейтингу намного выше меня. Но Была поддержка очень большая со стороны родителей. Брат поддерживал, ну все родные и тренер верил. Тренер на протяжении всей подготовки утверждал, что все возможно и реально победить можно. Парень очень перспективный, по сути, чем он меня заинтересовал, именно своим желанием работать, трудиться, не жалеть себя. То есть все отдавать, на тренировке полностью выкладываться. Но, в принципе, я в нем не ошибся, таким он и оказался, когда уже тренировался в Харькове. То есть он каждую тренировку, до последней, как говорится, капли пота выкладывался. Бывало такое, что заболеет, звонит Андрей Васильевич, у меня там температура, мне сегодня идти, не идти на тренировку. Я говорю, Вася, ну конечно не идти, отдыхай, восстанавливайся, но какая тренировка, это из температуры. На следующий день звонит, мне стало легче, может не идти. Я говорю, Вася, а когда тебе идти, я сам тебе скажу, получается. То есть когда восстановишься, тогда и идти, получается. То есть, ну, все готов отдавать для того, чтобы работать, трудиться очень перспективно. За счет этого, как бы он и показывает эти высокие результаты. И я думаю, что если эта динамика сохранится, его трудолюбие, его желание в спорте выигрывать, побеждать, отдаваться полностью на тренировках, то этот результат это только начало того, что этот спортсмен может показать в будущем. Приехал с настроем победы. Тут хотелось именно доказать, что вот настал уже час, когда надо побежать на такие соревнования. Традиционно вечер перед чемпионатом Европы сред молодых. Розпочался с мониторганом спортсменов, который не ближе позиции до Василя. Сгодом разговора, хотя ця розмова была независимая. Певним голосом Василь сказал, когда на этого чемпионата, мы сможем. Эта фраза приятно удивила меня. Ранок, знову традиційний приписка вайбери та онлайн-перегляд бою. Перша перемога, друга третя біза медаль. Е, мабуть, это біза медаль был один из самых сложных боев не только на цьому чемпіонаті а и кар'єрі своей спортивной Василя. Представник Турции, такой бодрий спортсмен, швидкий, хорошие антропометричні данные. Цьогоріч на участь в квалификации. Проте тактична задумка тренера і милые втілення. Від Василя, ну и Василь в де где снова встречал спортсменом из Украины, которому Василь уже дважды прогревал. Проте, действительно, коли як на сегодня, победа и финал с представником России, Бій, который не прошел даже всей дистанции. Сказать, что я не поверил своему чему, это неправда. Даже после боя за медаль я відчував, что все идет до Поэтому мы дуже рады тому результату. Что касается «Васлях спортсмена», на мою субъективную думку, еще раз повторюсь, на мою субъективную думку, это спортсмен-интеллектуал, который понимает и вдало реализовывает поставленные перед ним задания тренерского штаба. Додаток до этого еще працелюбность, характер, воля до перемоги, плюс тандем. Тандем тренера и спортсмена – вдалий тренувальний процесс. Поэтому, на мою думку, с нами дальше попереду, но она реальна. Бажаю Василю и его ступистому тренеру Андрю Васильевичу реализация задуманной меты. И так использую нагодой. Хочу поблагодарить всем, кто болеет за нас. Поддержу Василя. Всем добра. Как готовились к этому турниру? Был более плотный график тренировок, какие-то более напряженные тренировки, интенсивные? Да, конечно. В апреле месяце у нас был отбор на чемпионат Европы, который мы прошли. И с апреля месяца буквально мы уже начали готовиться. То есть это постоянные соревнования международные и это сборы. У нас проходило 5 сборов летом, потом 2 сбора еще осенью прошло, подводящий, подготовительный. На сборах режим, дисциплина была по 3 тренировки в день. То есть только трудом мы так и добирались, тренировались. Подготовка проходила в Харькове или где-то еще? Были сборы в Харькове, были сборы на Олимпийской базе в Киеве, в конче Вот, в Одессе сборы были, разбросаны по Украине. Сложнее было готовиться или выступать уже на самом турнире? Вот что как бы для тебя лично? Для тебя? На турнире было очень сложно психологически устоять, именно не сдаться, не сломаться. Тем более, что бой за медаль был с очень хорошим турком. Счет не открывался до последних секунд третьего раунда. Вот на последних секундах решился исход боя. Подготовка также очень, очень была тяжелая, поэтому я не могу сказать, что сложнее было. А вы готовились вот под какого-то соперника там, может быть, знал каких-то соперников, может быть, были какие-то домашние заготовки? Да, были домашние заготовки и ага. готовились под соперников, прочитывали, смотрели бои, то есть примерно понимали уже вечером у нас была сетка, мы понимали приблизительно, кто как выйдет, с кем предстоит драться, то есть просматривали вечером бои, а там с утра, когда приехали в зал, уже просматривали их бои непосредственно на чемпионате, то есть примерно где-то понимали. Ты стал чемпионом Европы. Как ты себя чувствуешь в этом качестве? Ощущения, какие испытываешь? Это хороший результат, в принципе. Но есть еще более серьезные соревнования. Есть чемпионат мира, есть Олимпиада. Это не самые высокие соревнования. Поэтому надо готовиться к следующим, стараться отобраться и выиграть следующие соревнования по рангу. Это мир, Олимпиады. Ну, вот просто так поехать на соревнования и стать чемпионом Европы, ну, это невозможно. Вот по твоему мнению, какими качествами должен обладать спортсмен для того, чтобы добиться таких высот, как добился ты? Вообще, профессиональный спортсмен, на мое мнение, должен обладать множество качествами. Но вот самое основное – это дисциплинированность, это упорство добиться своей цели. И, конечно же, вера в себя – Вот это самые основные качества. такой момент был, подошел ко мне, ноги разбиты, и все, говорит, Андрей Васильевич, а можно я футы одену, получается, это ноги разбитые, там, получается, или степки. Я говорю, ну хорошо, одевай, то есть, ну, смотрю, разбитые ноги, он продолжает все равно работать, работать, работать не останавливаться. другие уже так сходят, стараются там уже, ну, как бы себя пожалеть. И этот не жалеть ни себя, ни соперников, и выкладывается по полной. И я как бы на него обратил внимание. Как бы понимаешь, что его никто не видел ничего, то есть, как бы он не показывал результатов до этого, то есть его никто не знал. Твой самый первый поединок, помнишь? Да, конечно. На этих соревнованиях это была Львовская область, первый бой. Я занял третье место. Как? Это получается, ты проиграл в полуфинале. Ну да. Я там уже не понял, сколько боев я прошел, вроде два или один. Но как бы после этого мне захотелось побеждать уже доказывать. Страшно было. Когда был маленьким, было всегда перед боем очень страшно выходить, заставляли, я не хотел драться. Но во время боя это все проходило, и я себя во время боя нормально чувствовал. Чем старше становился, тем больше психологически как-то уже был готов к такой ситуации, что надо выступать, надо, надо. И уже привык. Твой самый сложный бой в карьере? Наверное, взять вот этот последний бой, который был за медаль, потому что… Это финал ты имеешь? В виду? Нет, именно за медаль. Бой за медаль. Это да, был Да, да, это был финал. Бой был с турком. Турок очень хороший. Первый раунд у нас был 0-0. Второй раунд был 0-0. И на последних буквально 10 секундах третьего раунда я успел взять 3 балла. И вот на последних 10 секундах решилось, решился бой. То есть это был бой за медаль. Потом полуфиналь, конечно, бой, это с нашим с украинским спортсменом тоже, Еще счет большой 26-23, то есть все время такая активная работа была в бою. Но именно если взять четверть финала, если взять, то там просто и очень психологично сложно, потому что либо есть медали, медаль, либо все, до свидания. Вот именно с этой, с этой точки было очень сложно. Финал. Очень уверенная победа. Финал, да. Вообще мы думали, что по той сетке выйдет другой спортсмен. Мы готовились по другому спортсмену, но так вышло, что он победил чемпиона Европы, действующего по взрослым испанца. И еще одного там титулованного спортсмена выиграл. Это до первого балла у него два боя было. Успели просмотреть его бои, как он работает, в какой стойке, чем он баллы зарабатывать, где у него где-то провалы, ошибки какие-то. То есть в начале боя мы пропустили 3 балла, счет был 3-0, но после этого сразу же собрались и сделали досрочную победу 24-4. Что дальше? Вот ты чемпион Европы среди молодежи. Какие дальше планы, какие перспективы? Чего вообще хочешь добиться? Ага. Когда вот поставишь точку? Когда будет золото с Олимпиады? Неплохо. А сейчас вот ближайший план? Это в следующем году мир по взрослым. Это надо будет отобраться. И если все будет хорошо, даст бог, отберусь, намерясь себя проявить с такой же положительной стороны. И в следующем году уже будет квалификационный турнир на Олимпиаду. И на него тоже надо еще пройти отбор. Вот это основные цели. А если, даст бог, еще и пройду на квалификацию, там уже Олимпиада 2020 в Токио. Ну, можем пожелать только удачи. Спасибо. Все, всего Спасибо. хорошего.